Так у нас видеоинструкция по работе с лечебным прибором. Запись программ. Вот мы выстроили рекомендации. У нас появилось какое-то количество номеров программ. Как мы понимаем номера этих программ? Первая цифра номер раздела. Вторая номер программы. 4,18. Номерация вся в паспорте прописана. Например, 4 это сердечно-сосудистый, 5 там пищеварительный. И вот таким нехитрым способом, ну, я то знаю, какая система под каким номером, но вы можете легко найти в паспорте. Или ориентироваться так, что первый раздел огощение паразитарный, а дальше от него второй, третий, четвертый, пятый. Что мы делаем? Включили прибор, вышли в общее меню, выбрали нужного нам пациента, в котором будем записывать программу, например, пациент 2, окей, да? Хорошо, вышли, нашли удалить, окей, еще раз удалить. Очистили то, что там было и начинаем записывать. Заходим в программы и смотрим, что у нас на первом месте. На первом месте у нас четвертый раздел, 18 программа. Ну, чтобы было понятно, вот, отягощение паразитарное, 2, 3, 4, кардио, восемнадцатую программу. Находим восемнадцатую программу, нарушение кровообращения. Окей, okay. нажали один раз. Появилась цифра 1. Эта программа будет номер один. Вышли из кардио. Следующий раздел 10: 5, 6, 7, 8, 9, 10. Иммунный. Находим четвертую программу выведения токсинов. Окей. Okay. Она стала номер 2. Выходим. Первый раздел. Это и есть отягощение. Да? Возвращаемся обратно. Отягощение. Окей. Okay. Находим программу 130, потом 134. Кнопки сенсорные, поэтому давить на них не надо. А вот приближая пальцы, 130. Раз, два, три, четыре. Два. Есть. Нашли. Дальше второй раздел. Лимфа. 24-ю программу. Потом 13-ю. Ну, это вот такой комплекс у нас сегодня у пациента. Поэтому, почему именно так, это тема отдельного обучения. Но сейчас мы разбираем, как записать программу. Есть. 24-й окей, 13 окей. Раздел 2, 3, 4, 5. Пищеварительная система. Находим 20 -ю. и дальше 24-ю. Тут же 1, 2, 3, 4. Окей. И последняя программа 12 раздел 6, 7, 10, 11, 12. 26-я программа. Вот она с конца. Окей. Получилось 9 программ всего. И дальше, что мы делаем? Два варианта. Либо мы просто вышли в общее меню и ждем, и прибор начинает свою работу, ну, ждем 15 секунд, и прибор начинает работу. Либо, ну вот сейчас покажу, начинает с первой программы, как обычно. Вот. 6 часов 55 минут и пошла работать. Если мы хотим себя перепроверить, правильно ли мы записали эти программы, они находятся в разделе память. Мы останавливаем, включаем экран, Останавливаем программу и заходим в программу и находим здесь слово память. Вот комплексы память память. И проверяем, что у нас получилось. 18 программа кардио, 4 иммунное выведение токсинов, потом две потягощения, потом вот, 24 программа, тринадцатая в лимфе, 5 весеварений две программы и 26 все все правильно поэтому опять выходим обратно и начинается с первой программы если нам надо начать не с первой программы с какой-то другой ну или врач так сказал или мы так захотели то мы заходим в память и находим ту программу с которой надо начать вторая третья четвертая например там вот, например мы хотим начать с пятой программы сегодня а уже завтра начать полноценную войну с инфекцией хорошо мы открываем, начали с пятой программы, подож... нашли ее, подождали 15 секунд, и прибор с пятой программы вот, доработает до конца. Осталось 3 часа 39 минут. Вот такая инструкция. Понятно или что-то надо уточнить? Понятно. Понятно. Ну все. Все? Да.